А вы, кодеры, с вами Кодик. Добро пожаловать в Call of Duty Black Ops Cold War на карту Nuketown. Да, ее вернули сегодня, 24... Какой сегодня месяц? Ноября 2020 года карту Nuketown воплотили в Call of Duty Black Ops Cold War. И это просто круть! Сегодня мы посмотрим на эту карту, посмотрим, может быть, какие-то пасхалки добавили. Желаю вам приятного просмотра. Поехали. Она, конечно, вообще поменялась, блин. То есть, непривычно немного. Ну, то есть, структура, да, та самая. Сразу понятно, что это та самая Нюктаун. С теми самыми снайперскими позициями. <laughs> Вообще, за что мы любим Нюктаун? Это идеально сбалансированная карта, которую и в Код Мобайл, и не только в Код Мобайл выбирали постоянно. Потому что, ну, карта реально годная. Она настолько сбалансированная, что вот прям пушка. Да, трипл килл. Красивый, не мешайте, пацаны. Да, я люблю играть за снайперскую винтовку, поэтому меня интересуют именно снайперские позиции. Давайте сюда иди, твою мать. Суп, вы думаете, я вас не уничтожу? А я так понял, они теперь тут спавнятся, да? Кстати, я только сейчас заметил, что мы играем найти и уничтожить. Вот и слепой, а? Ну, я, в принципе, защищаю, я со своей задачей справляюсь, отлично. Трипл килл. Неплохо. Ну, я так и знал, что вы ко мне рано или поздно придут, но ничего страшного. Так, ну, идемте тогда захватывать. Не знаю, какие это буду снайперкой делать. Че ж ваш тут так много, а? Но меня ж никто не заметил, правда? Это кто? Все, мы захватили. Прекрасно. Теперь осталось последнюю захватить, в принципе, ты и раунд можно считать выигранным. Тут враг. Его убили, нет, его не убили. Он кого-то убил, зато я его убил. Тихо, тихо, тихо. Я иду захватывать зону, ты мне мешаешь. Ну-ну-ну, я ж перезаряжался. Жук, патюк. Моя любимая позиция это вот так вот брать снайперскую винтовку и отсюда выглядывать людей нитки. Неплохо, неплохо. Но я не успел гранату заметить. Вообще довольно интересно тут это все оформлено. То есть в таком хэллоуинском стиле. Ну, или что это? Или это какой-то просто заброшенный типа дом. Да, вот так вот. Не знаю, если это хэллоуинский только, то... Ну, мне хотелось бы, чтобы так всегда было, а то если он, ее вернут, как она была раньше, это будет, ну, не очень интересно. А так это прям красиво выглядит враг. Я не успел, пацаны! А, смотрите мой план действий. Сейчас сюда выбегают враги. Что это было? Кого? Кто его убил? Тут вроде все наш. Ну, хрен с ним, понеслась. Ой, тут враг. А, нет, свой. Так, а Привет. Мы победили. Ну, по крайней мере, в раунде, да? Смена сторон. Так, теперь нам надо защищать, да? Так, мы на желтой стороне. Люблю желтый. Идем на крышу. Точнее, на второй этаж. Привет. Ого. Как тебе разрушаемость в Call of Duty, Elon Маск? Да, ну вот эта позиция, она, кстати, такая себе, потому что ничего практически не видно. Это надо только вот так подскакивать и ловить момент. Тут прыжки такие, не очень Я вот так подумал, у меня все оружие на первом и втором уровне А снайперка на 34 четвертом Может быть мне пора за МП-5 поиграть? А, ну на шестом уровне Но это явно не 35, так что Давайте Немножко МП-5 подкачаем А что у моего МП-5 с прицелом? Куда прицел у моего МП-5 слетел? Нет, а мне так не нравится Блин, как же с ним быстро бегать Уже не привык Да блин, меня убивают все Граната, мать! Да твою мать! Да в спину закали. Да не, соло, я. Ой-ой-ой. Ну нафиг, я. Сюда иди. Эм, простите. Ну и как, крыша меня затронула, а? Думаете, я вас не уничтожу? У меня вот этот вот бундер вообще-то есть. А... Он здесь! Да твою мать, да дайте мне пожить хотя бы чуть-чуть. Учтите, это сделал не я. Привет. Здорово, ба ба ба Кстати, у меня скин вудса, если кто-то не увидел еще. Сейчас меня кто-то убьет, и вы увидите мой прекрасный... Скин, уца Почему враг сзади? Почему, почему враг со всех сторон? Тихо. Там. Нифига себе, чел с ножом. Бум. Ну, челу явно повезло. Ну чё, мне понравилось. Ай, какой взрыв красивый. А, у меня новый прицел доступен. Ура! Так, меня повышают до Майора, представляете? Подведем итоги. Карта мне очень понравилась. Ее, конечно же, немножечко поменяли. То есть, она теперь совсем не такая, как в Call of Duty Black Ops 1 или в Call of Duty Mobile. Однако, она все равно выглядит круто. Спасибо за просмотр. Пишите, что вы думаете по этому поводу. На этом все. С вами был Мистер Кодик, Всем удачи. Адьос.